Друзья, всем привет! На связи Евгений Ванин. В этом видео хочу поделиться своим доходом по партнерской программе Просто Гейм. Давайте зайдем в раздел «Мой доход». И на данный момент заработано 7 300, 534 доллара. Вот вы видите, что сегодня были начисления. Вот они все идут. Здесь есть начисления даже по 152 доллара уже. Если брать статистику по дням, то сегодня я заработал 680 долларов на данный момент были дни когда было заработано 733 доллара даже это сам пока что самое большое что мне удалось в день получить и вот суббота воскресенье до да, по 282 доллара здесь 244 доллара в общем в общей сложности я заработал за две недели 7534 доллара если перейдем сейчас в конвертер то это будет 481 470 рублей за 14 дней. То есть в неделю это более 240 тысяч рублей. Что я для этого делаю? Да? То есть, друзья, у меня есть специальная воронка, которая помогает... Во-первых, я ее раздаю всем партнерам абсолютно бесплатно. Вы можете также ее скачать абсолютно бесплатно. Посмотреть, как она работает, даже не оплачивая вход в сам бизнес. Вот такая вот вороночка. Здесь есть форма подписки. Соответственно, как только человек вписывает сюда имя и e-mail, он получает доступ к следующей странице с уроками. Своим партнерам, ну, либо вам, соответственно, я даю точно такую же воронку. То есть вы ее сможете сами собрать буквально за несколько часов, если вы новичок вот э, сюда встроены еще несколько партнерских программ которые помогут вам точнее вот эта вот страничка поможет вам делать бизнес сразу в нескольких направлениях да то есть сразу э, в компании просто гейм э, на сервисе рекламы 7 booster партнерская программа кошелька player и также вы сможете э, ставить сюда свою партнерскую ссылку на нашу Академию Freedom Technology, где мы обучаем интернет-маркетингу. И оттуда вы сможете тоже получать дополнительный доход. Для всех э, моих слушателей, и партнеров это все отдается бесплатно. Единственное, э, для того, чтобы зарабатывать э, в этом бизнесе, просто гейм, да, вам нужно оплатить хотя бы одну матрицу. Потому что здесь э, проект матричный. Давайте расскажу, как он работает, откуда такие, как говорится, деньги. Вы видите, что я тоже начинал с одной матрицы, то есть за 10 долларов. Сейчас у меня куплена уже матрица за 320 долларов. И здесь тоже уже зарегистрировались люди. Есть матрица за 160 долларов купленная. И чем они отличаются? Да? То есть каждая матрица дает больше дохода. Но начать можно с одной матрицы. Вот с этой, с первой. Вот, если у вас соответственно, есть э, деньги, вы хотите действительно зарабатывать ну, больше и вы намерены это делать, да, то я рекомендую покупать сразу первую, вторую третью матрицу. Опять же, это выбор остается за вами. Для того, чтобы зарабатывать деньги, в любом случае нужно рекламировать подписную страницу, нужно... Э, привлекать трафик и тогда у вас будут появляться партнеры Итак, как работает вообще система ну давайте рассмотрим вот на матрице например за 160 э, долларов она как раз вот э, подходит под это на да? то есть это я соответственно вы видите да желтыми кружочками обозначены те люди которые попали по переливу ко мне да? а вот эти вот партнеры уже которые в таком вот кружке фиолетового цвета э, соответственно это мои партнеры которые пришли по моей ссылке и купили эту матрицу в чем же здесь суть на да? то есть с первого уровня мы с вами получаем пять процентов неважно опять же это наши партнеры или не наши партнеры оплатили да то есть пять процентов от оплаты соответственно от 160 долларов это примерно около 8 долларов наверное получается ну где-то так да то есть примерно 8 долларов вот со второго уровня я получаю 95 процентов то есть практически 159 э, долларов вот с каждой такой покупки и когда матрица закрывается открывается точно такая же на 160 долларов как ну через реинвест так называемый вот если мы откроем сейчас с вами матрицу на 10 долларов то произойдет то же самое те же самые места но здесь вы видите все мои партнеры практически зарегистрированы, да, то есть по переливу еще никто не успел прийти, но у меня их закрыто уже 97 кругов, да, то есть прошло. Этих матриц закрылось 97, поэтому как бы вы видите такие доходы. А, в чем же здесь суть опять же, да, то есть если на 10 долларов вы покупаете первую матрицу, вы можете начать с этого бизнеса, С этих двух партнеров вы получаете по 5%, это примерно 50 центов. А со второго уровня, соответственно, вы получаете по 9,5 долларов от с каждого вот этого партнера, который покупает данный сервис. Таким образом, часть денег уходит, опять же, на реинвест в эту матрицу, и вы зарабатываете с нее 29 долларов чистыми. То есть, 29 долларов чистого дохода, вложив всего 10. Такие матрицы могут у вас закрываться по 5, по 10 раз в сутки. Да? То есть, если вы действительно работаете если вы не работаете но опять же вложения здесь небольшие можно хотя бы попробовать потому что я вам даю готовый инструмент готовил видео уроки по настройкам воронок продаж как это работает только такие курсы даже вот можно говорить они стоят 5-10 тысяч рублей вот вам же все это достается бесплатно все что от вас требуется просто купить хотя бы одну матрицу попробовать как это работает ну и, соответственно, понять, что же такое партнерские программы. Собирать, во-первых, своих подписчиков. Потому что то, что я вам даю, вот этот вот инструмент, он поможет вам собирать свою собственную базу подписчиков. И в дальнейшем ее также монетизировать. Вот. На этом, друзья, все. Еще раз хочу зайти на арену. Давайте зайдем на арену. Покажу результаты. Как вы видите, вот Евгений Ванин. Первое место я занимаю за месяц 468 активаций, да, то есть 468 активных партнеров. То есть я являюсь топ-партнером данной компании, хотя пришел не самым первым сюда уже после э, того, как э, компания начала работать. Тем не менее, вот такие вот результаты. Благодаря чему? Благодаря, опять же, воронкам продаж. То, что я лью трафик только на подписную страницу. Далее люди получают инструкцию, по которой делают все, что... Там рассказано, понимаю, как работает маркетинг, ну и, соответственно, уже принимают решение об оплате. У меня более 60% людей, которые регистрируются, оплачивают данный бизнес, то есть покупают данный бизнес. На этом все, друзья. Ссылочка на мою воронку будет находиться прямо под этим видео. Там же вы найдете ссылку на регистрацию, все инструкции. Если кому-то интересно, соответственно, как говорится, welcome. У нас есть общий чат, в нем более 600 человек. Сможете познакомиться с интересными людьми. Сможете узнать, как вообще продвигаются компании, как продвигать вообще любые продукты в интернете. В общем, решение остается за вами. Всем счастливо и пока-пока.